Добрый вечер, друзья. Вечерний обзор, наверное, стоит начать со сводки Генштаба ВСУ. Это наиболее объективная информация, правда, несколько запоздалая. Цитата. «В районе населенного пункта Дубравная армия России проводила наступательные действия и имела частичный успех. В районе населенного пункта Старая Гнилица, это недалеко от Чегуева, наступательного успеха не имела». Кроме того, не удалась попытка взятия под контроль населенного пункта Долгонькая. Если мы посмотрим на карту, то мы увидим, что на самом деле вооруженные силы России существенно продвигаются в направлении Барвенкова. Часть этих населенных пунктов Генштаб киевского режима признала занятыми ранее. И сейчас они снова сообщают о том, что есть частичный успех. Это очень удобная тактика, точно так же, как они сообщают о том, что рубежное, взятие которого сообщают Вооруженные силы России, до сих пор не взят. Между тем, есть уже видео, что он таки взят. Поэтому вполне можно опираться на сводки Герштаба ВСУ, просто делать небольшую паузу, понимая, что они отстают на пару-тройку дней. И опасный. Попасной. Глава военной администрации киевского режима сообщает, что захвачен не только частный сектор, цитата, уже в многоэтажках они есть. Постройки полиции они уже захватили. Положение очень тяжелое. То есть это подтверждает то, о чем мы и говорили, что контролируется уже центр Попасной и бои идут за западную половину города. Теперь о других новостях. Суд предоставил разрешение на заочное расследование в отношении бывшего народного депутата Киевской Рады Ильи Кивы по подозрению в госизмене. Об этом сообщает Государственное бюро расследования киевского режима. Вот Киву как раз на Медведчука поменять вполне можно, Они стоят друг друга. Напомню, что Кива успел не только себе присвоить звание, по-моему, подполковника и повоевателя на Донбассе, но и кошмарил водителей, которые пытались через границу с Крымом провозить туда продукты питания. Очень такой деятельный был и активный товарищ, который потом перебрался вовремя в ОПЗЖ, после этого перебрался в Москву и там рассказывает о том, как он раскрыл себе глаза и теперь он против киевского режима. Ну вот вполне пусть его там и судят, по крайней мере жизни его угрожать ничего не будет. Ну, не хочу о нем говорить. А вот сообщение с Туманного острова. Там оказывается, есть намерение передать э, киевскому режиму ракеты «Бримстоун». У меня возникает вопрос, а из чего вы их будете запускать? Из рогатки? Вообще-то ракеты «Бримстоун» – это ракеты воздух-поверхность. И для того, чтобы их запускать, нужны соответствующие носители, например, истребители «Торнадо». Ну а нью йорк Post пишет о том, что американские букмекеры начали принимать ставки на скорую смерть Байдена в этом году. Я их понимаю, очень выгодное предложение. При этом в американских университетах сейчас раскрытывают вот такие вот листовки с надписью «Против Путина, Азова и Капитала. Свобода Украине». Мне страшно нравятся американские студенты, наивные мечтатели. Вот они хотят видеть Украину в лютиках-одуванчиках. Прекрасно, я тоже такой же, тоже хочу такое видеть, только вы... Решите, там как с нацизмом э, противозово борется, или все-таки против Путина, или вот э, мы и против того, и против всего, за все хорошее, против всего плохого. Так не бывает, ребята. И как раз на эту тему. Вот это Германия сегодня. В ней наиболее невменяемые украбеженцы празднуют днюху Гитлера, раскрашивая вот так вот памятники советским воинам. И еще одна фотография, это уже из Львова. Вот так школьников там науськивают тоже праздновать день рождения Бесноватого. И снова никакого фашизма, да, мы против всего плохого, за все хорошее, только так не бывает. Еще одно сообщение – это уже от аналитика <смех>, «Информ Напалма» Павлушка, который на основании открытых данных пришел к выводу о том, что Россия будет наращивать производство ракет «Калибр». Она не будет, она уже наращивает не только «Калибр», но и всех остальных ракет. На вас хватит. Ну а тем временем цены производителей в Германии в марте взлетели на процентов по сравнению с таким же периодом прошлого года. И это максимальный рост с 1949 года. При этом в прошлом месяце цены на энергоносители в Германии подскочили на 83,8%, на природный газ на 144,8%, на продукты питания на 12,2%, на автомобиле на 3,8%. И эти темпы бьют рекорды уже 4 месяца подряд. Обратите внимание, на 4 месяца. То есть это никак не связано на самом деле с проведением военной операции на Украине. Точнее, не только с этим связано. Начались они намного раньше. И основная причина – это применение санкций против России. Что будет, когда Россия против вас ведет санкции? Я, честно говоря, даже гадать не берусь. Да, и еще одна новость, все с того же Туманного Альбиона. Томышний пример Джонсон пытается прикрывать киевским режимом как щитом от требования об увольнении, рассказывая о том, что он не может покинуть свой пост, потому что без него Украине будет очень плохо. Ну, я думаю, что с ним Киевритания никогда великой тоже будет очень плохо. И еще. Мне тут сообщают о том, что Владимир Путин пообещал поддержку тем блогерам, которые своим интересным контентом переманивают подписчиков у создателей чернухи в интернете. Может оно и так, но мне, во-первых, об этом ничего и не известно. А если мне что и обещали за прошедшие годы, то в основном э, посадить, повесить и расстрелять одновременно. И я, честно говоря, не знаю, чем мне лично может помочь Владимир Путин. Э, скажем, ну вот честно не знаю, оборудование у меня есть. С голоду я не умираю благодаря тому, что меня поддерживают зрители. А что касается какой-то инсайда из Кремля, то мне его по определению не дадут. А больше, пока идет война, мне, в общем, ничего и не нужно. Ну, на этом все. Всего вам доброго. До новых встреч.